Всем, всем привет, дорогие. И всем привет, дорогие друзья. Я Бен. В сегодняшнем видео я, я я сам офигел. Вот, вы видите, вот вот Это что за хрень? Это... Что за... Что это за хрень? Я... Я не понимаю, что это за хрень? Я вот это строил... Вот, я строил лоск, вдруг вот эта хрень меня... Я, я не знаю, что это за хрень. Ну ладно, с вами был Бел, всем пока!